Итак, давайте потихоньку начинать. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Андрей Филиппов. Я руководитель интеграционного направления в компании ЕМДЕВ. Спасибо всем большое, кто присоединился к нашему уютному вебинару, который, кстати, является не только междугородним, но и международным, интернациональным. Будет проходить на двух языках, будут участвовать не только Страны СНГ, но еще и Италия и Шри-Ланка. Вебинар проводит три компании: это компания ВСУ-2, вендор, производитель интеграционных продуктов, банк Зенит и компания ЕМДев. В первой части вебинара архитектор ВСУ-2 Стефан Негри расскажет о стратегии развития, основанной на API. Эта презентация будет проходить на английском языке. Во второй части Павел Рыбаков, начальник управления развития внутрибанковских систем Банка «Зенит» и Станислав Беляев, начальник отдела интеграции Банка «Зенит», представят вашему вниманию презентацию по теме изменения IT-ландшафта Банка «Зенит» с помощью продуктов ВСО2. Третья часть будет посвящена сессии вопросов и ответов. Запись вебинара будет доступна завтра по ссылке и всем вам будет направлено отдельное письмо с, со ссылкой. Ваши вопросы докладчикам вы можете писать в разделе «Вопрос-ответ». Мы постараемся ответить на все после завершения. Если не получится ответить на все, то можно будет связаться отдельно и обсудить ваши вопросы. Предлагаю начать, и я с радостью передаю слово Солюшен-архитектору ВСУ-2 Стефану Негри uh Stefano, i would like to give you the word uh, please go ahead with the presentation okay great thank you very much henry for this uh, introduction good morning everyone and welcome to this uh, webinar um, uh, yeah we'll share with you uh, this uh, one hour uh, at the end of which we hope to give you enough hints and helps that you can use For your job and bring it back to your company or uh, uh, put in practice what uh, you've be listening. So I will immediately share my uh, screen. Let me know if it's when it's share to my panelists. Of course, I think it is. Can you see my screen? Uh, I I asked my panelists. Eh? I think you. Inform uh, me if something is wrong, but you should see my screen in my presentation. So today I would like to introduce uh, in the first part of this uh, webinar, uh, what is WSO2 uh, um, vision and strategy uh, regarding the, uh, the integration and regarding the um, API world. And later uh, Zenith colleague uh, Pavel and Stanislav will uh, discuss about a, a, a practical case of, of this uh this subject <clears throat> so um here are some, some notes about me my my name is stefano areas and i said i'm solution architect in wso2 and here you can see some uh, contact my email and linkedin uh, id so feel free to contact me anytime and I'm, i would be more than happy exchange opinion with you or answer your question if you have any Um to start off so i want to get back to what we um described in the in, in the introduction and in the description of, of this webinar eh? if you remember if you have a chance to have a look at it uh, regarding the uh, huge change that it is uh having for more than uh Ten years and is still also having now uh, in a way that uh, definitely it is not what we uh, are used to to think about, for example, 20 years ago. So it moved as moved is moving from being a constant center supporting business to being business itself or at least business enablement and we, what is more relevant is it being capable capable itself to generate revenue. Examples are everywhere, If you think not only to the classical uh, business that are, has been created with this new technology and they are mainly only business, for example, Uber, Airbnb or Flixbus. Uh, you know, there is nothing behind or beyond uh, an app. That's, the app is the business, but also <coughs> the traditional market are more or less experiences the same. Uh, so the banking sector with the introduction of blockchain, Open banking, new the revolution of the payment systems are changing, uh dramatically, and the and the business the IT is uh, really playing a, a central role, which which is, has never played. <coughs> and I was considering what what are the the reason of this uh, revolution? The reason of revolution is that the that that IT is seated on top of a really treasure, and this treasures the uh, the it digital assets for example enterprise data or, or application or workflow processes or any systems these are uh, with this new revolution became a new area treasure that they can monetize and uh, here um as um, wso2 we consider that api are playing a key role in this uh in this change, in this revolution. Some of you may challenge that API are simply a middleware, but we don't think so. We think that as uh, IT is a business, API is the business, the product of this business. Because API products enable enterprise data source and processes, the IT asset that we discussed before, to become, uh, to become um, To, to, to be monetized, huh? okay? So they are, uh, I said again, because it was interrupted in this video. So API products enable enterprise data sources and processes, which are the ET digital assets we discussed uh, in the previous lives, to be monetized. So they are not anymore to be considered a middleware. So they are the product that, um, they are the mechanism for which the value is exchanged in this modern business. Having said that, uh, API has to be built. Course. And either you have already, for example, this uh, company that I've discussed before, maybe they have already uh, an IT infrastructure that they create from scratch. So they are already API oriented. Huh? So everything has been designed to be API, but it's not the case in most 90%, 90 of the companies. So you have instead a wide range of um, a wide range of, uh, Data or a wide range of application, in your company, and you need to create API to get them monetized and to get them uh, available to be exposed to internal, and inter external users. So you need integration. <coughs> integration is what yeah, allow you to connect all this data, to orchestrate this data, to call, and then to retrieve data that you are missing, from, for example, from the cloud or from another company. So first is this is first the first uh, in this one uh, uh, means uh, that you should use to achieve your uh, your integration the second one is uh, API management because again uh, uh, yeah of course you have created your API with your integration tool fine but you are missing at least a couple of many uh, Factors that make this API uh, usable to be monetized. The first is or everything everything related to security. For example, authentication, uh, access control, uh, control of the traffic, etc. Because you these resources that has used to be consumed internally to your company now has to be in you know, some way organized to be consumed by your partner or your customer directly. So they must be secure. And the second, that you need to promote this API because it's perfectly useless to have well done, perfectly designed, perfectly functioning API in one, if no one is aware of that, uh, is aware of the fact that you have this API. So you need something like a development portal to make this API, um, Uh, ready accessible or easily accessible from your uh, for the community and the development portal is really playing a strategic role in this uh, scenario because the development portal the API development portal is becoming now what the web the web portal was in the in the beginning of 20 uh, 2000s so each and every company is Um, organizing self in a way that to have a development portal, an API development portal. And API plays, uh, in our opinion, this is also part of our region, a uh, significant role also in, in the way you organize your development internally. You develop your app, you develop your backend, you develop your API. If you can see in a classical code, code first approach, there are three steps. This is the classical waterfall or code-first approach when you develop the backends, you develop your backend applications. Then on top of them, you develop your API. And when these are completed, the, your uh, front-end teams can start developing their part, uh, the user-accessible uh, uh, applications. But this is, uh, you can see, it's time-consuming uh, because this has to be completed, then this phase, and then this phase. If you move in an API design first approach you have as you can see here only two steps because the, the, the starting part is the API thePI is just the contract between these two teams when this contact is in place and a mock uh, quite important as well a mock can be created using the modern API tools then you can proceed with this this guy and these guys or these uh, people and these people can work in parallel, uh, reducing the time to market, reducing the development time and the re reducing the cost and the risk. Uh, what we can offer uh, as WSO2. So WSO2 uh, can provide you, first of all, with an, an enterprise integrator too. Uh, with this uh, WSO2 enterprise integrator, you can use it You, you can implement each and every potential uh, integration pattern that you may need. Not only the classical or the, the north-south that I've been discussing so far, but also connection, synchronization between application. And through uh, a wide range of uh, protocol supported and uh, uh, connectors, you can reach uh, each and every data, each and every application in your company and uh, uh, outside your company also connect uh, sas applications and with the uh, graphical uh, development tool you can build your integration uh, using these different uh, building blocks uh, according to your design according to your wish according to what uh, you want to achieve everything is surrounded by uh, uh, observ observability tools A wide range of potentiality in terms of deployment. You can decide whether to deploy on cloud, on premises, on containers, on classical virtual machine, etc. And then, what is relevant that you can change this approach uh, after the first decision. And when you want to start on premises, and you want to move. You can reuse more, all your development and security uh, security features. The second one is the ws 2 API manager. W2FDA um, manager is not a simple gateway. So you, have, you will have, of course, a data plane that where we can choose between a classical gateway or a more uh, cloud native micro gateway. You can choose between other different options. Uh, but on, on, on top of the data plane, you will have a management plane and where in the management plane, Yeah, i remember remember what i said about the development portal you may have the developer portal to uh, expose or to make your api available to your application developers internal and external just to boost your your uh, the usage of, of it and you have also embedded ready to be used a control plane where you can implement or you can yeah rather you can implement you designing the publisher where you actually implement this The, the, the security and the control traffic control policies and all related to analysis analytics like this is the third pillar or the third part where, why an api manager is important to have control or what's uh, regarding what's going on in your in your in your in your infrastructure so analytics is also Uh, let me conclude with uh, two practical examples, what we mean for uh, API first and API uh, led uh, strategy, for example, this is a very simple classical um, example of digitalization of your uh, assets. And let's imagine you have simply some tables and you want to expose the functionalities of this table, insert, update, for, uh, some table related to employee or some table related to accounts. And you want to in few steps you can during few steps make uh, these available available these uh, and these assets available as API to your external and internal client application. And with in, enterprise integration and API manager you can easily do it in two simple steps. In the first step, uh, you can uh, create really with a, a guided path an API. Which make the classical uh, operation on your uh, on your tables or your set of tables. This is very simple, and then the second the the, the, in, the uh, enterprise enterprise integrate to provide you the possibility to to, to expose these APIs as a Swagger with a Swagger endpoint, and with this Swagger endpoint you can import an API manager. It really a few steps. You have a managed API because here you can apply your security control uh, and And uh, expose as a developer portal. This is what we call digitalize your assets. Very simple case. The second is more on the um the part of what we said before, so the API first. Huh? So is a rather uh different, slightly different uh, situation. You don't have a really ready-to-be-used assets, but you have to compose, you have to build it. Huh? So that's is the here why you should start designing. Your API so there will be a designer you create a simple for example swagger definition of your what you want to to be the, the account API uh, used by your uh, external application then once this is done as I said before the two and eventually three steps of uh, creating the API in the integration layer Uh, manage the API and the api manager and creating also a design also uh, the, um, this, the, the asset for the quality assurance part and create the the que team can create the, the uh, test book uh, test, uh, and, uh, and test and uh, test test cases so in these two steps you can um, have uh, uh, your API define and export your asset, digital asset as KPI to your partner. Uh, those are the two classical example that we all use to, to, to, to make as a, as a demo, for example, in, uh, to our uh, customer or to our prospect. Um, and that's it. So this is uh, the end of my path. Um, I hope I made myself clear of what I wanted to to to provide you and um, in case you have any questions as uh, andre said you have a q a uh, part please put any question and i will be more than happy to to answer so uh, Henry, and and over back to you and speak to you later uh, yeah thank you very much stefano for the presentation спасибо uh, большое stefano uh, za презентацию Напомню еще раз, что ваши вопросы вы можете задавать в разделе «Вопросы-ответы». Ну а мы постепенно переходим ко второй презентации. Это изменение IT-ландшафта Банка «Зенит» с помощью продуктов всу 2 И слово предоставляется Павлу Рыбакову, начальнику управления развития внутрибанковских систем Банка «Зенит» и Станиславу Беляеву, начальнику отдела интеграции Банка «Зенит». Добрый день, коллеги. Надеюсь, меня слышно. В нашей презентации мы остановимся на чисто в основном практических вопросах, с которыми нам пришлось столкнуться. Мы не являемся как бы универсальными специалистами по продуктам компании ВСВ-2, поэтому расскажем в основном о том, с чем мы имели дело и что хорошо знаем. Небольшая рекламная пауза некоторая информация о банке, которую мы представляем. Банк «Зенит» был учрежден в 1994 году. В 1995 году мы получили лицензию и в этом году отмечаем 25 лет деятельности банка «Зенит». Уставной капитал 33,5 миллиарда рублей и основной акционер это «Нефть» имени Шашина. Банк представляет широкий спектр услуг как физическим, так и юридическим лицам. Розничные услуги включают в себя ипотечные, потребительское автокредитование, открытие вкладов, оформление дебетовых кредитных карт, аренду сейфов, ячеек и другие. Корпоративным клиентам доступно расчетно кассовое обслуживание, кредитование, экваринг, участие в зарплатном проекте и другие услуги. Кроме того, банк занимает сильные позиции на рынках инвестиционных услуг и частных инвестиций, (private банкинг. По теме нашей презентации в сентябре 2018 года был запущен «Этапный процесс интеграции дочерних банков». И в Объединенный банк «Зенит» вошли четыре дочерних банка. В ноябре 2019 года Дивон Кредит и Липецкомбанк, и в мае 2020 года Спиритбанк и Банк «Зенит» Сочи. В соответствии со стратегией интеграции перед IT-блоком банка, были поставлены бизнесом вот такие вот задачи, как, собственно, интеграция банковской группы, модернизация систем дистанционного банковского обслуживания, ну, как обычно, повышение эффективности, продвижение рыночных продуктов и кросс-продажи, что в переводе на язык IT переводится как, в общем, большое количество IT-систем, внедряются новые системы, старые медленно угасают, и это касается и систем дочерних банков меняются системы, одни системы уходят, другие появляются или объединяются с другими системами. Повторное использование прикладных интерфейсов выходит на первый план, так как часто одна и та же информация или функциональность требуется разным системам. Все это делать нужно быстро, поэтому желательно то, что уже сделано, повторно использовать и в других проектах разделение доступа, доступ различных систем к различным подможествам имеющихся интерфейсов и стандартизация учет, то есть унификация способов взаимодействия для каждой системы создания реестра прикладных интерфейсов. Для решения этих задач мы выбрали продукты компании Высот 2 Почему мы это сделали? Ну, на момент выбора у нас уже было некоторое решение интеграционное, от другого вендора, но, к сожалению, с вендором стало все не очень хорошо, его купил Oracle, и поэтому стала задача о смене интеграционной платформы. Собственно говоря, предыдущая платформа была open-source, и мы решили заменить одну open-source платформу на другую. Выбирали, собственно, из двух. Почему выбрали вот эту? во-первых, это решение, проверенное временем. Достаточно большое количество на тот момент, мы это выбирали в 2017 году, большое количество потребителей у этой платформы, в том числе такие, как, например, PayPal. То есть понятно, что объемы транзакций, которые у этого вендора, они таковы, что наши потребности закроют точно. А, Во-вторых, известны всем квадрат Гартнера постоянно, помещает продукты w высоту в верхний правый угол что тоже свидетельствует о зрелости этой компании и этого решения ну кроме того как вы уже наверное, поняли из презентации стефана достаточно комплексное решение на единой платформе то есть покрывает большой спектр функциональности решение с открытым кодом всегда можно разобраться в коде если что-то непонятно и на тот момент можно было использовать бесплатно, абсолютно без каких-либо функциональных ограничений, в том числе и в продакшене. Сейчас ситуация несколько изменилась, но на тот момент это было так. Ну и немаловажно, в России есть партнеры этой компании. В частности, мы вступили так сказать, в общение с компанией МДФ и Алексей Кокунин, который с которым мы общались, директор этой компании практически сагитировал нас, рассказал много интересного про эту платформу, и это явилось немаловажным фактором при выборе платформы. Коротко о продуктовой линейки компании на текущий момент одним из важнейших продуктов является Enterprise Integrator версии 7, которая состоит из двух больших частей. Это микроинтегратор и стриминг интегратор. Микроинтегратор – это такая классическая ESB, которая отвечает за интеграцию API, сервисов, баз данных, систем обработки сообщений, в том числе ActiveMQ, RabbitMQ, Kafka и различных приложений. Можно использовать в двух вариантах. Это с микросервисами и в качестве такого плату интеграционной шины масштаб предприятия ESB Style. Имеется очень удобная графическая среда разработки Integration Studio. В текущей версии очень большое внимание уделено совместимостью с Docker и Kubernetes. Возможно, локальное, облачное гибридное развертывание платформы, интегрируется с системой сбора логов и статистики. Есть собственная аналитическая система, позволяющая очень подробно посмотреть на работу системы. Поддержка отладки, юнит-тестов, CI-CD. Ну и Вендер утверждает, что это самая быстрая среда выполнения интеграции, проверенной временем на миллиардах транзакциях в тысячах развертываний. С этим не спорим. Верим вендору, на практике а никаких жалоб на быстродействие на текущий момент у нас нет. И стриминг – это продукт, который включает в себя конструктор потоков, механизм потоковой обработки с мощными функциями мониторинга и аналитики. Возможности среды выполнения потока и передачи позволяют пользователям обрабатывать все источники данных, как потоки данных, применять операции обработки потока, ситхи, стриминг, SQL и публиковать в одном или нескольких местах назначения. Также имеет расширенные возможности обработки исправления ошибок. Ну, то есть это продукт, предназначенный для обработки больших потоков данных позволяет реализовать потоковую передачу тел с больше измененных данных и обрабатывать большие файлы и API-интерфейсы в реальном времени. Два других продукта. Это API-менеджер, про который Стефана рассказывал. Это решение корпоративного класса с открытым исходным кодом, который поддерживает публикацию API, управление жизненным циклом API, разработку приложений, контроль доступа, ограничение скорости, аналитику в одной четко интегрированной системе. Есть два варианта использования, это IP-Gateway и micro централизованные и децентрализованные API-шлюзы, обеспечивающие безопасный и быстрый доступ к сервисам и микросервисам, закрытые вопросы безопасности API, идентификация и авторизация доступа к сервисам в традиционной микросервисной архитектуре, обеспечивается мониторинг поведения системы, использования API, возможность создания из API-продуктов и монетизации, о чем тоже Стефан говорил. Существует интерфейс в виде магазина API. В текущей версии назван Developer Portal, и опять же поддержка Kubernetes и CI-CD. Интеграция с сервисом Mesh ISTE для обеспечения безопасного доступа, управления API интерфейсами сервисной сети, поддержка жизненного цикла и поддержка графки сервисов как управляемых API интерфейсов. Также возможно гибридное решение по управлению API. Частичное развертывание в облаке и MicroGateway, например, в локальной инфраструктуре клиента. И продукт Identity Server. Ну, мы, честно говоря, этим продуктом не пользуемся, но очень хотим на него посмотреть повнимательнее. Это все, что касается идентификации, аутентификации, федерации и управления учетными записями очень интересный продукт, но больше я по нему рассказать, к сожалению, не смогу, потому что в общем, мы им не пользуемся. Более подробно про VSO2 IP-менеджер мы в настоящий момент используем несколько устаревшую версию 2.6, но тем не менее основные функции она обеспечивает. Вот на этой картинке представлен состав этой системы. Сверху это фронт-энд, то есть то, что доступно в виде веб-интерфейса. Он состоит из двух больших частей. Это API Publisher и API Store, он же девелопер-портал. API Publisher отвечает за создание с нуля или импорт готовых описаний API или веб-сервисов, поддержанных в формате VSDL свагер версии 2 и 3. Назначение прав доступа к API, доступ к паролям, к API в целом и к отдельным областям, скопам внутри API. Возможность прототипирования или назначения URL существующего API или сервиса. То есть мы можем создать либо прототип, о чем Стефана говорил, то есть API first, сначала он разрабатывается некий API, потом он реализуется, либо уже Подключить существующее интеграционное решение к этому API-менеджеру, возможность дополнительной обработки сообщений в процессе вызова, определение других свойств API, возможность версионирования и назначения версии API по умолчанию, публикация API и, в общем-то, поддержка жизненного цикла от разработки API до вывода из эксплуатации. И API Store, developer портал, позволяет потребителям API, ну, это в основном разработчики каких-то других приложений, которые эти API используют, создавать в этом портале приложения, в рамках которых будут использоваться те или иные API. Ну и приложения — это просто некий список API, которые мы будем использовать. Подписываться на доступные API в рамках этих приложений и генерировать ключевую информацию для доступа к API. Также на схеме присутствует Runtime, то есть это API Gateway, который, собственно, обеспечивает доступ к интеграционным решениям, которые находятся за API-менеджером, которые здесь названы Existing Services, и систему управления ключевой информацией и трафиком. А также сбоку нарисована система аналитики, которая тоже может быть добавлена для сбора статистики и анализа. И мы используем у себя Enterprise Integrator версии 6. Это не то чтобы устаревшая, но предыдущая линейка enterprise интегратора. Она включает в себя большее количество продуктов, чем седьмой enterprise интегратор. Эти продукты названы профилями. То есть есть esb profile, message broker profile, business process profile и analytics profile. ESB профайл это на базе Apache Synapse. Собственно, та самая классическая USB. ESB, который обеспечит маршрутизацию сообщений, фильтрацию, преобразование сообщений, обогащение содержания сообщений, переключение протоколов, цепочки вызовов сервисов, сохранение и пересылка сообщений, балансировка нагрузки, потоковая передача данных и поддержка даты сервисов для доступа к СУБД. Вот на левой картинке снизу показано устройство этой ESB, Тут видно, что сообщения, которые приходят из приложений потребителей интеграционных API, проходят по цепочке, цепочки называются секвенсами, и в процессе прохождения по цепочке там существуют такие медиаторы, которые обрабатывают данные сообщения, и вот эти самые медиаторы, их числом более 30 собственно производит всю эту обработку, то есть роутинг, маршрутизацию, фильтрацию, преобразование и так далее. Второй профиль это Message Broker, это собственно классический GMS брокер на базе Apache Cupid, Поддержит протокол GMS 1.1.1.0, протокол MQP09.1 и MQTT, поддержка клиентов на различных языках программирования имеет гибкую масштабируемую архитектуру, поддержка распределенных очередей, модель Publish Subscribe, имеет веб-консоль для управления, поддерживается контроль доступа и средства мониторинга. Мы у себя не используем этот профиль, но тем не менее он есть. бизнес Process Profile – это два движка, В себя включает BPM движок на базе Activity 5.21 и bp движок на базе Apache Ode для поддержки длительных бизнес-процессов, поддерживая стандарты BPMN 2.0, VS People, People for People и VS Human Tasks. И аналитический профиль он является экземпляром VSO2 Stream процессора, который сейчас называется Streaming интегратор, и состоит из двух компонентов. Первый компонент собирает статистику, помещает ее в СУБД, а второй компонент, дэшборд, показывает эту статистику в виде удобного для восприятия и анализа. Вот на, этой, на этом слайде показана схема развертывания продуктов ВСУ в нашем банке. Здесь показаны три зоны. Зона PCI-DSS ⁇ это самая защищенная зона, потому что в ней живет карточный процессинг и обрабатываются данные пластиковых карт. Дальше локальная сеть, такая серенькая, и розовая ⁇ это DMSG. Шина, Enterprise-интегратор и API-менеджер у нас находится в, в зоне PCI DSS, потому что они обрабатывают в том числе карточные данные. Развертывание в виде кластера. Здесь показано три узла. Видно, что существует разделяемая база данных от шейф-дейтабейса, которая хранит настройки шины и также данные, Месседж-сторов, данные используемые при гарантированной передаче сообщений. Чуть подробнее дальше будет рассказано про месседж-сторы. В качестве балансировщика нагрузки применяется Gings по совету вендора. Можно применить другие балансировщики на ваше усмотрение. И перед балансировщиком стоит API-менеджер, который обеспечивает раздачу API тем потребителям, которые не обрабатывают карточные данные. В частности, он является как бы промежуточным сервером, через который можно приложения, системы, находящиеся за пределами зоны PCI DSS, могут получать доступ к enterprise интегратору Доступ из интернета может быть осуществлен через реверс-прокси, установленный в DMZ-демитриализованной зоне. Вот, собственно, так вот у нас все это развернуто в банке. На этом слайде показаны те возможности API-менеджера, которые мы используем у себя и как мы их используем. Первое – управление доступом доступ систем к различным api Каждая внешняя система по отношению к API, это на самом деле внутренняя система банка, наружу мы пока не предоставляем доступ, имеет выделенного ей пользователя на API-менеджере. Доступ осуществляется к API с помощью ролей и скопов. Как правило, выделяется роль, одна роль пользователю, и некоторые еще API имеют дополнительные роли, с помощью которых можно назначить разным пользователям. Так как не все системы поддерживают протокол Open Authorization 2.0, где надо постоянно обновлять токены доступа, для многих систем выпущены вечные токены, то есть токены на достаточно большой срок, которые используются вместо пары логин-пасворд. В принципе, достаточно удобно. В API сторе есть песочница и продакшн. Это такие сущности, которые можно использовать для доступа к производственным контурам систем и для того, чтобы как бы поиграться в игрушечные контуры, для того, чтобы просто потестировать API. В тестовой среде, на тестовом API, мы эту песочницу используем для доступа к в контуру а production, так называемый, используем для доступа к тест-контуру. А получается, что мы экономим API-менеджер, один API-менеджер дает доступ сразу к двум контурам наших, нашего enterprise интегратора Соответственно, разделение между песочницей и продакшеном происходит с помощью токенов. То есть один пользователь, применяя разные токены, может получать доступ, например, к девелоперской и тестовой шинам. Ну, я уже говорил, что API-менеджер, как бы побочный бонус, используется в качестве промежуточного сервера, сервера в зоне PCI DSS, и с помощью API-менеджера мы Часто делаем а, прототипирование API, то есть а, с помощью а, JavaScript а на API-менеджере а, делаем тестовые а, заглушки, а, которые используются для того, чтобы просто подергать а, API, получить какой-то ответ а, для того, чтобы те а, системы, которые разрабатываются для использования данного API, могли вести разработку параллельно с тем, как мы реализуем этот API в интервайс-интеграторе. То есть иметь удобные заглушки до того момента, как API будет реализован на практике. Ну и для обогащения фильтрации данных мы используем API-менеджер. Каким образом? Например, при вызове API на API-менеджере можно добавить в запрос какую-то полезную информацию, связанную с тем, что какой пользователь вызвал этот метод API, в каком контексте, и передать информацию дальше в шину. И наоборот, при возвращении какой-то информации из шины, можно в этот ответ шина что-то добавить, либо наоборот убрать какую-то лишнюю информацию. Что мы используем в Enterprise-интеграторе? Ну, маршрутизация сообщений по странице почек вызовов, работа по странице почек вызовов, это понятно, про это будет чуть дальше рассказано. Работа с ОБД. Есть механизм даты сервиса, который позволяет работать с базами данных, превращая обращение в базы данных по протоколу GDBC в веб-сервисы, либо вызовы api в качестве формата данных может быть использоваться XML или JSON. Это очень удобно, и это будет тоже более подробно рассказано чуть позже. Используем для изменения формата сообщений. Очень часто при работе с данными приходится делать преобразование из XML в JSON, в CSV и так далее. А также мы при изменении одной backend-системы на другую, например, Можем маскировать форматы вызовов, то есть приложение, которое использует API, может э, думать, что оно использует API какого-то старого бэкэнда, а мы бэкэнд уже поменяли, и на шине делаем трансформацию одного формата вызова в другой. Приложение потребитель ничего не замечает, продолжает пользоваться старым API. Используем гарантированную доставку сообщений с помощью механизма Message Store достаточно активно. Используем возможности кластера по балансировке и обеспечению непрерывности работы используем возможность по горячей замене интеграционного кода и некоторой части настроек. То есть без остановки шины можно менять интеграционные приложения. Это очень удобно на самом деле. Активно используем возможности мониторинга с помощью GMX. В частности, это очень удобно при проведении нагрузочного тестирования, либо при отслеживании результатов изменений каких-либо настроек от Java-машины и так далее. Есть возможность и передачи больших объемов данных в Enterprise-интеграторе, чем мы тоже активно используемся. В ограниченном объеме используем бизнес-процессы и используем различные протоколы и преобразование этих протоколов. В частности, конкретно мы используем HTTP, файловый протокол, то есть файлы на диске, SMTP, AMQP с RabbitMQ и FTP. Дальше про дата-сервисы более подробно расскажет Станислав. Здравствуйте. Моя часть будет о непосредственно практическом использовании продуктов в банке, я буду рассказывать о каких-то задачах и о том, как мы их решали с помощью шины. Ну, Начнем с дата-сервисов. Дата-сервисы являются самым важным компонентом интеграции в нашей системе. Он позволяет обращаться к объектам баз данных. Основные возможности – это поддержка любых баз данных Microsoft SQL, DB2, Oracle, MySQL, Postgre или любую другую Базу данных через gdbc драйвер Поддерживает протоколы HTTP и HTTPS. Имеет возможность комбинирования данных из различных источников. Позволяет использовать полный набор команд для работы с данными: insert, update, read, select, call и так далее. Представление данных в виде JSON, XML или дата форматов. Внутри дата-сервис состоит из следующих подсистем. Менеджмент консоль это для создания или настройки дата сервисов Веб-сервис или REST-интерфейсы обеспечивает ввод и вывод данных в требуемом формате. Data-service engine. Это непосредственно взаимодействие с базой данных: транспорт, передача данных во внешнюю среду или получение данных извне. Ниже представлен пример запроса к базе данных. Выполняется Select из двух полей, оформленный как слово вызов. И в результате мы получаем две строки: Result в котором по два поля, секунд code и В Строки две. Вы, вывернул Select, и здесь в нашем XML-ответе две, две строки. Соответственно, все достаточно просто. Пожалуйста. Паша. Дата-сервис можно создать либо в интеграционной студии, либо с помощью мастера на сервере. Каждый дата-сервис — это XML-файл с описанием, что и как необходимо сделать в базе данных. Ниже две картинки. Первая показывает создание дата-сервиса с запросом Select. Стоит обратить внимание на мэппинг полей. Группировка происходит в tag result и каждая строка с базы данных в TagResultRow. Внутри каждой строки элементы C-Code и c -name. берутся из одноименных колонок внутри базы данных. Вот этой картинкой, соответственно, результат выполнения. Вторая картинка ⁇ выполнение процедуры с параметром. Тут задается входящая и исходящая мопировка, указываются типы данных, в данном случае намерик. И исходящий параметр презволоя определяется как значение и налог переменной RZ. Ниже показан запрос, где мы выполняем функцию процессом процесс-строу и передаем ей параметр ID равный 12. При этом будет вызываться указанный выше call, и ему будет передан параметр 12. Дальше я продолжу то, как нам Шина помогла с маршрутизацией и преобразованием данных, очень хорошо можно показать на внедрении нашего нового диз... новой системы дистанционного банковского обслуживания Зенит Онлайн 2.0. Как раз одновременно с проектом интеграции банковской группы был ну, чуть ранее запущен проект внедрения новой системы дистанционного обслуживания. В нижней части данного слайда видно три банка – Банк «Зенит» Сочи, Банк «Зенит» Москва и «Дивон Кредит» Альметьевск. Это три банка нашей банковской группы, которые явились как бы участниками вот этого вот внедрения. Так как Банк «Зенит» и «Дивон Кредит» уже имели свою систему дистанционного обслуживания, решили начать с Банка «Зенит» Сочи. И я сейчас коротко расскажу, какие системы здесь показаны и, собственно говоря, почему они здесь показаны. ABS-инверсия – это банковая система банка «Зенит» в Сочи. Она содержит информацию о счетах клиентов и частично информацию об их пластиковых картах. У нее есть API для системы ДБО другого производителя, некоего, который нам достался по наследству. Есть... Очень вовремя. Есть карточный процессинг Way4 в банке Зенит, которым банк Zenith Sushi пользуется, так как не имеет, не имеет своего. Сервер лояльности. Это такой специальный сервер, который содержит информацию о бонусах, кэшбэках и прочих приятных вещах, связанных с транзакциями по пластиковым картам. АБС, ЦФТ это банковская система, банка «Зенит», которая также содержит информацию о счетах клиентов и в меньшей степени информацию о каких-то карточных продуктах практически не содержит. А платежный хаб «Anyway», который в то время был в Москве и использовался для платежей за телефон, другие услуги – банке кредит в Вальметически, соответственно, тоже экземпляр абс cft свой собственный карточный процессинг TP2, совершенно с другими интерфейсами, чем V4, и экземпляр платежного хаба ANIVA, anyway, который, в общем, такой же, как и в Москве. Как я уже сказал, начали мы с банка Зенит-Сочи. Была сделана вот такая вот интеграция с помощью ESB. Мы проинтегрировали ABS-инверсии карт процессинг и сервер лояльности. И с помощью бизнес-процесс-сервера нам помогал в выполнении денежных переводов с участием пластиковых карт, потому что там нужна предварительная авторизация и потом создание финансового документа по результатам транзакции, либо отмена этой транзакции. Поэтому процесс достаточно такой долгоиграющий был применен BPMM. Для того, чтобы получить информацию, например, по классическим картам данного клиента, надо было слазить в ОБС, получить определенную информацию оттуда, слазить в карточный процессинг, частичную информацию забрать оттуда, все это собрать, преобразовать к некому формату, который понимает систему дистанционного обслуживания. Всем этим занимается шина. Дальше мы подключили платежный хаб и... После того, как вся эта конструкция успешно сработала, мы решили, что пора, собственно говоря, подключить и клиентов Банка «Зенит». В этой конструкции появилась интеграция с АБС «ЦФТ». Таким образом, в зависимости от того, чей клиент, Сочи или Московского «Зенита», запрос маршрутизировался в те или иные системы и по-разному собиралась информация, приводилась к одному и тому же виду и отдавалась в ДБО Физлис. Дальше больше, подключили Дивон Кредит, опять же, учли все разности в интерфейсах, все это выровняли, маршрутизировали обработали, и ДБО Физлис, в общем, опять же, получал данные в привычном ему формате. Дальше был проект по... Единому платежному хабу, то есть остался один платежный хаб в Альметьевске. Это также было отмаршетизировано на шине. Убрали второй процессинг, остался один процессинг на всю банковскую группу. Также это было отражено на шине с помощью маршрутизации, И в конце концов банк «Дивон Кредит» интегрировался в состав банка «Зенит». И банк «Зенит» в Сочи также интегрировался в состав банка «Зенит». Такая конструкция действует на сегодняшний день. Понятно, что здесь показаны не все системы, которые подключены к ESB, там есть и другие, но вот эти просто наиболее показательны для данного, для данного обсуждения. Но дальше больше. Нам показалось, и вполне обоснованно, что нехорошо при каждом запросе, со стороны клиента о его счетах и картах лазить во все бэкенд системы, тем более что запросов может быть много, особенно в день, когда наши клиенты получают зарплату у систем бэкенда могут быть свои технологические окна, поэтому было решено придумать некий промежуточный кэш и назвать его оперативное хранилище данных. Это показано на следующем слайде. Тут очень много всего нарисовано, но тем не менее справа находится оперативное хранилище данных, а слева а, те системы, которые поставляют для него информацию в виде событий. Это карточный процессинг, сервер лояльности и АБС-CFT. Возможно, в будущем появятся и другие системы. Рассмотрим поток данных а, на примере а, данных а, из АБС. А, события, которые происходят а, в АБС а, приводит к тому, что происходит вызов через SOAP прокси-сервиса на шине. Сообщение о событии помещается в месседж-стор для обеспечения гарантированной доставки. Далее уже по своему расписанию, со своей периодичностью, месседж процессора на шине, об этом будет подробно рассказано дальше, забирают эти сообщения и через прокси-сервер, через REST API, помещают их в оперативное хранилище данных. Все ответные сообщения, сообщения об ошибках, сообщения об успешной загрузке данных, асинхронно, встречным потоком прошу прощения, встречным потоком а, передаются в обратном направлении. Происходит вызов API на стороне шины, сообщение помещается в Message Store, обрабатывается месседж-процессором. Который вызывает прокси-сервис на шине. И с помощью дата-сервиса по протоколу GTBC вызывает сохраниваю процедуру в и ответное сообщение помещается туда. Ну, точно так же действует э, обмен данными и с другими системами. А подробно про месседж сторы и месседж-процессоры э, расскажет э, Станислав. Да, спасибо. Я продолжу. Значит, Message Store это временное хранилище сообщение внутри шины. Используется для регулирования скорости обработки сообщений на стороне вызываемой системы или для гарантированной доставки, когда вызываемая система может быть временно недоступна. Хранилище может располагаться в сервере VSO2, внешней базе данных через GDBC, в GMS, в RBTMQ или в собственной реализации пользователя. На картинке отображен пример настроек для GDPC-месечства. Указывается дата source name, это, собственно, база данных, имя таблицы. Таблица должна быть в определенном формате заранее создана. Месеч процессор. Обработчик сообщений, загруженных в хранилище, забирает сообщения с заданной частотой и отправляет их на обработку. Замечательный от настроек может использоваться для гарантированной доставки сообщений. В одном хранилище сообщений может смотреть несколько месяцев процесса. На каждом уже клип, узле кластера также может быть несколько месяцев процессов. При этом гарантируется, что сообщения будут обрабатываться только одним из них. Это делается на уровне кластера с помощью механизма координации. Основные конфигурационные параметры. Это endpoint, куда отправляется сообщение, активность, включен или выключен данный месяц процессор период опроса, время паузы при ошибке и количество попыток до остановки месседж-процессора. Существует два типа месседж-процессоров. Shattered Message Forwarding процессор и Message процессор. Первый читает сообщение из очереди и отдает его в Endpoint. Если сообщение успешно доставляется в Endpoint, сообщение считается обработанным и удаляется из очереди. Если происходит ошибка, сообщение будет переотправлено позднее. Второй читает сообщение и передает его в Sequence, последовательность медиаторов. При этом не подразумевается гарантированная успешная обработка сообщения, то есть работает в логике «отправил и забыл». следующая задача, о которой я хочу рассказать, это задача передачи данных из процессинга ВБС. Существует необходимость пакетной передачи сообщений из процессинга ВБС. Каждый пакет это CSV-файлы с различными данными клиента: персональные данные, счета, адреса и так далее. Файлы связаны между собой. Есть основной файл, содержащий информацию о клиенте, и подчиненные, которые должны загрузиться после основного. Для решения этой задачи мы воспользовались технологией SMUX, и пакетной загрузкой данных внутри Data Service. Использовали следующие компоненты шины. Inbound endpoint, in Smooks Mediator, Data Service. В общем, схема работы такая. процессинг выкладывает файлы, Inbound endpoint in забирает их и отправляет в шину. Шина производит смукс трансформацию и вызывает Data Service для загрузки пакета данных в OBS. СМУКС – это платформа для обработки структурированных данных, таких как XML или CSV. Она представляет как API, так и модель конфигурации, которая позволяет нам определять преобразование между предопределенными форматами, например, XML в CSV, XML в JSON и так далее. Слева на картинке фрагмент файла в формате CSV вправо – результат конвертации его в XML для передачи... В дата сервиса и загрузку в баз данных. Для преобразования из цикл XML был описан конфигурационный файл. Ну, основные вещи такие. Первоначально происходит формирование XML из CSV в формат по умолчанию. Дальше происходит цикл по элементам строкам. Это нужно для того, чтобы для даты сервиса подготовить корректное оформление пустых элементов с указанием там, не просто пустого тега, а значения NIL. Задача гарантированной двунаправленной доставки сообщений. Существует необходимость гарантированной двунаправленной доставки сообщений из БС в другие системы банка. Для решения этой задачи мы используем следующие компоненты WC2 и EI. Inbound endpoint, in proxy service, message store, message processor, file connector. Была предложена и внедрена такая архитектура. ABS выкладывает специальную табличку файла, ой, записи. Дальше Inbound endpoint in читает эти записи и передает шину в sequence, последовательность медиатора. Это последовательность медиатора кладет сообщение в Message Store. Далее Message Processor высчитывает сообщение и передает в прокси-сервис. Прокси-сервис обрабатывает это сообщение и передает его файл Connector, который занимается тем, что вкладывает содержимое сообщения как файл в директорию. И процессинг подбирает эти файлы и обрабатывает. В обратную сторону процессор реализован аналогичным образом. Процессинг выкладывает файлы, файловый inbound endpoint подбирает эти файлы и отправляет их sequence, которая кладет их в message store. Месседж-процессор вычитывает файлы из message store и передает их в endpoint в прокси-сервисы. Прокси-сервис вызывает data-сервис, о я рассказывал выше, и Data Service производит операцию вставки содержимого файла в таблицу в ABS. Подробнее об and Point. Позволяет получать сообщения из внешних систем и передавать их на обработку в Sequence. По реализации могут быть слушатели, они ожидают вызов от внешней системы, например, HTTP или WebSocket. Опрашивателями. Периодически опрашивают источник данных, например, базу данных или папку с файлами. И событийные. Подключаются единожды к внешнему источнику и далее ждут от него сообщения, например, очереди. В на двух картинках пример настройки. Первый слева – это для базы данных. Здесь указываются параметры подключения к базе данных. И правая картинка – это опрос файловой папки. Подробнее о файлах в Unbound and Point позволяет читать файлы из папки, формировать из них сообщения и дальше обрабатывать эти сообщения логикой на В зависимости от результата обработки, файл помещается в одну из папок. Это у нас видно на картинке, что читается из каталога FIS, и в случае успешной обработки кладет в «каталог дан», в случае ошибки, затем файл помещается в каталог «Error». Передача кредитных с внешних сайтов в CRM. Для передачи данных внешних сайтов необходимо было реализовать чтение XML-файлов определенного формата с помощью FTP-протокола из внешнего по отношению к шине ресурса. Прочитанные файлы необходимо с помощью rest вызовов загрузить в CRM. Взаимодействие было организовано с помощью дополнения к шине под названием коннектор. Он позволяет выполнять операции поиска, чтения, удаления файлов и Charlotte task это задача планировщика на шине. Общая логика такова. На расписании выполняется задача планировщика, которая инициирует выполнение sequence, то есть следовательность медиаторов на шине. Последовательность медиаторов обращается к файлу-коннектору, который по SFTP читает по одному, файлы по одному с внешнего сайта и передает содержимое этого файла XML в прокси-сервис. А прокси-сервис в соответствии с со своими настройками, вызывает дата, внутри себя дата-сервис и передает данные CRM. Подробнее о файл-коннекторах и коннекторах вообще. Коннектор – это набор расширений для шины, позволяющих обращаться к внешним системам через их API. Коннектор можно скачать из магазина 100.vs2.com. На картинке ниже, наверное, отображена пятая часть тех доступных коннекторов, которые там есть. Мы используем файл-коннектор, позволяющий создавать, удалять, архивировать, читать файлы, как расположенные локально, так и на FTP-ресурсах. Для каждого коннектора существует достаточно понятная документация. Формат документации я отобразил справа в качестве примера. Следующая задача – преобразование датабе из Вью в поток в Это задача рассылки почтовых уведомлений из таблиц. Рассылка у нас состоит из двух фаз. Первая фаза – поток для данных для Происходит чтение данных из нескольких таблиц и формируются данные для загрузки в промежуточную таблицу. Это непосредственно адресная часть и форматированное тело письма. И вторая фаза – чтение по одной записи из промежуточной таблицы и рассылка писем. Отправка осуществляется с помощью Inbound and point и настроенного Mail-to-транспорта. На первом картинке происходит сборка сообщения из двух параметров – это тело и, мы, и адрес. И вторая картинка – это непосредственно описание Mail-to-транспорта, где задаются параметры хоста – куда отправляем почту, имя пользователя и пароль. Подобная схема двухфазовая была вызвана тем, что количество писем достаточно большое, и сами письма тоже могут быть объемными. Поэтому было проще сначала с помощью потоковой записи сформировать таблицу с письмами, и затем неспешно вычитывать по одному запись и отправлять. Задача онлайн-конвертации валюты и определенные транзакции. В задаче онлайн-покупки валюты мы использовали механизм распределенных транзакций. Из внешнего сервиса происходит, происходит заявка на покупку валют. Шина принимает заявку и сразу отвечает сервису, что заявка принята. Затем шина начинает распределенную транзакцию и вызывает процедуру покупки валюты в ЭБС. Вот здесь вот мы используем распределенную транзакцию, потому что непосредственно действия ВБС достаточно долгие, могут проходить до 5 секунд. Шина, дожидается завершения процедуры ВБС, и вызывает внешний сервис, сообщая ему результат выполнения процедуры ВБС. Внешний сервис, в зависимости от своего состояния текущих курсов и того, что ему ответила ВБС, отвечает либо подтверждением сделки, или отказом. И в зависимости от ответа сервиса шина завершает распределенную транзакцию и покупка валюты осуществлена, либо откатывает ее. Для механизма распределенных транзакций нужен на шине было создать специальный источник данных. Мы используем Oracle, и поэтому источник данных был как Oracle XR Data Source. Управление распределенными транзакциями осуществляется с помощью специального медиатора Transaction. Старт транзакции выполняется действием new. После чего операторы, которые взаимодействуют с базой данных. И в конце мы выполняем либо откат транзакции rollback, либо подтверждение транзакции commit. Используем микроинтегратор. Marketplace. Это онлайн-сервис, позволяющий гражданам приобретать финансовые продукты от разных организаций на одной платформе в круглосуточном режиме. Для обеспечения юридически значимого документа оборота необходимо использование SAP, основанный на алгоритм оборудования. Для их реализации используется отдельная ЯО-машина со встроенной CryptoPro GCP и отдельный сервер-микроинтегратор. ЯО-машина и требования к кибербезопасности по размещению Сервера и хранение ключей вынудили нас не использовать стандартный кластер с WSF2, а использовать микроинтегратор для одной этой задачи. Также мы написали специальный медиатор, который реализовывает криптографию ГОСТ и подписывает XML. Ниже пример кода по подготовке и вызову медиатора для подписывания сообщения но ну, собственно говоря спасибо станислав собственно говоря мы поделились своими какими-то задачами которые нам удалось решить с помощью шины понятно что это не все задачи а просто наиболее такие характерные много одинаковых задач было не буду я зачитывать то, что написано на этом слайде, а хочу выразить свою благодарность коллегам из компании WSO2, в частности Стефана Негри и Санжеви Лагидери, которые в свое время приезжали к нам в банк, очень помогли своими консультациями. Очень большое мы испытываем, скажем, пользу и удовольствие отработать работы со службой техподдержки компании WSOT, которые очень оперативно отвечают на все вопросы и даже внесли некоторые изменения в код своей системы по нашей просьбе, причем это были не баги, а именно какие-то пожелания с нашей стороны. А вот, Но, ну, естественно, что те немного, немногочисленные баги, которые находятся в процессе работы, справляются быстро и оперативно. И также большое спасибо коллегам из компании MDF, которые нас поддержали в нашем выборе в свое время и помогали нам при реализации проекта Marketplace и также с другими проектами. Какие-то вещи, которые мы еще не успели, но очень хотим сделать. Ну, понятно, что мы хотим обновиться до текущих версий. До семерки мы пока обновляться не хотим в силу определенных причин потому что мы используем в том числе и те вещи, которые из семерки компания удалила, в частности, Business Process сервис а В версии 6.6 Enterprise интегратора есть поддержка GDK 11 версии, добавлены некоторые полезные медиаторы, которые, которых нам не хватало, в частности, отделе медиатора по преобразованию JSON к XML обратно. А... Мигрируем на IP 3.2, мы уже в процессе. Хотим выбрать и прикрутить какую-нибудь аналитику к шине, потому что сейчас в основном мы пользуемся мониторингом GMX и анализом лог-файлов. Аналитику прикрутить еще не успели. Ожидаем от нее большую пользу при оптимизации каких-то наших интеграционных приложений. То же самое хотим прикрутить ELK чтобы писать туда логи и анализировать их. Сейчас мы это делаем более примитивными средствами. К сожалению, не хватило времени это сделать. Ну и примерить свои задачи на VSO Streaming Integraтор, потому что это очень интересный продукт. Мы хотели его использовать, но тоже, к сожалению, не, пока не удалось. Вот, собственно, все, что мы хотели сказать. Если есть какие-то вопросы, будем рады на них ответить. Да, спасибо большое, коллеги. Спасибо, Павел, спасибо, Станислав, за очень интересную и содержательную а, презентацию. А, я расшарю свой экран дальше. Да, с, и, итак, сегодня мы прослушали две презентации. Одно от представителя ВСУ-2, архитектора Стефана Негри и от Станислава Беляева и Павла Рыбакова, представителей банка «Зенит». Все, на этом часть презентационная завершена и предлагаю перейти к короткой части вопросов и ответов. На самом деле мы несколько вывалились за пределы регламента, но давайте попробуем ответить сверху вниз. Какой... Это вопрос к Павлу, к Станиславу. Какой тип gateway используется у вас? Если это касается API-менеджера, то это не микро это обычный API-гейтвей. Угу. А следующий. Могли бы уточнить, все ли вызовы сервисов идут у вас от API-менеджера через Enterprise Integrator? Нет, не всегда это происходит. Есть некоторые... Система, которая предоставляет собственный API, достаточно нормальный, и тогда мы API-менеджер используем просто для того, чтобы к этим уже готовым API предоставлять доступ через API-менеджер. Это все равно как бы удобно, потому что мы имеем аутентификацию, и как бы все методы API потребители получают в одном месте. Им не надо думать, куда за каким методом ходить, и... Каким образом в какой системе авторизоваться? Угу, спасибо. Следующие коллеги вначале рассказали о преимуществах решения VS2. Какие еще варианты рассматривали? По каким параметрам сравнивали с другими вендорами? Ну там все просто было. Мы меняли одну open сорсную шину на другую, поэтому не open сорсные шины мы вообще не рассматривали. Был еще вариант Mule. Но там была такая тонкость, что там далеко не вся функциональность была как бы бесплатная, да, а по, по сравнению там по данным из интернета и по всяким отзывам, в общем-то, функциональные шины близки, но ну, мы выбрали, естественно, из бесплатной и не небесплатной, выбрали бесплатную ну, опять же, это был, конечно, выбор не просто там, что подешевле, да, мы же изучали и документацию, и смотрели отчеты Гартнера, и разговаривали с коллегами, вот, ну, вот выбор был такой. Угу. Так, следующий вопрос. В шестой версии наблюдали в работе такой момент, когда ошибка в медиаторах корректно не обрабатывалось, то через API в итоге мог вернуться ответ от следующего запроса. И все ответы после этого как будто сдвигались. Приходилось добавлять в запрос идентификатор запроса, который потом включался и в ответ, чтобы клиент мог точно идентифицировать, какому пользователю этот ответ от Enterprise Integrator API. Ну, тут вопрос, наверное, сталкивались ли с подобной проблемой. Если да, то как решали. Я не припомню такой проблемы у нас. Единственное, что могу сказать, что мы всегда стараемся включать вызовы через заголовки какой-нибудь идентификатор, просто для того, чтобы это легче было отслеживать в логах прохождения данного запроса. Угу. Спасибо. Следующее стриминг-сервер, если вдруг падает, то при его перезапуске восстанавливается ли а, контекст данных по потокам? Ну, я уже говорил, мы стриминг-сервер не используем, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Может быть, коллеги из W 2 что-нибудь скажут. Угу. А, и последний вопрос. Какой тип установки IP-менеджера используете? Distributed, Active Active, Single Node? А в настоящий момент мы устанавливаем как раз 3.2, ставим Active-Active. Угу. В версии 2.6 у нас Single Node. Но это, конечно, неправильно, потому что в продакшене обязательно должен быть какое-то резервирование. Да, спасибо большое, Павел. На этом вопросы закончились. Тогда всем еще раз большое спасибо за участие. И за отличные презентации. Хочу еще раз напомнить, что запись вебинара будет доступна завтра. Ссылка на нее будет отправлена всем по готовности. Коллеги, большое спасибо. До новых встреч. Thank you very much. Всего доброго, коллеги. Thank you to all of you. And goodbye.